Ну вот, э, сезон начался у нас в Алтайском крае. Вот машину только разгрузил, загнал. Э, спасибо большому моему теске. это Роману Карпухину, за подсказки, что он выходит на связь по WhatsApp. Молодец, никогда в отказы не уходит. Вот пробурили сегодня скважину. Э, сколько? Две с половиной тонны. Нормально, как бы думаю, для первого начала Так что привет Алтайскому краю Бурение в Алтайском крае началось Вот так вот Давайте, пацаны, держать Всем удачи, воды побольше Заявок Ну всего хорошего ну, вот Едем в этом году На первую скважину Места метров километров шестьдесят Сейчас заедем и заснимем всю обстановку Вот мы и добыли воду Напорчик отличный Так что Давайте да, делайте да. заявки